Приветствую, я доктор Натан Ньюман, пластический хирург из Беверли-Хиллз. Я встретил Рэнди и Венди Льюис в 2009 году. У Рэнди была проблема с коленом. Он пришел ко мне в клинику за лечением стволовыми клетками. Мы оказали ему помощь, он поправился. И во время его лечения, пока он был здесь, мы разговаривали о том, какие еще исследования я провожу, какие технологии применяю. Я рассказал ему, что мы разработали полипептидную технологию, которая поможет заживлять раны и улучшать состояние кожи. И также на этой основе мы создали косметический продукт. Рэнди спросил, сколько в месяц вы продаете этого продукта? Я ответил, около 40. Он так посмотрел на меня и спросил, как насчет того, чтобы продавать 40 тысяч? Конечно! Рэнди и Вэнди пошли домой, и через два дня они перезвонили мне и сказали «Мы создали компанию, которая называется Джинесс, и мы будем продавать твой продукт». Так все и случилось. Комплекс по уходу за волосами Reveal это следующий большой этап, созданный нами. Я начал терять волосы и пробовал все, кроме трансплантации, чтобы вернуть волосы. Я лечу много пациентов, которые страдали потерей потери волос, теряя одновременную уверенность в себе. Мы создали уникальный набор полипептидных продуктов, который мы называем полипептидная технология восстановления волос 6. H5-6 состоит из полипептидов из 6 разных растений. Семян черного тмина, индийского крыжовника, листьев кари, шикакаи, туси и гибискуса. Комплекс ревил по уходу за волосами состоит из шампуня сыворотки и несмываемого кондиционера. Шампунь можно использовать ежедневно. Следующий продукт, который следует применять после шампуня, это сыворотка для кожи головы. Ее можно использовать как на влажную, так и на сухую кожу головы, но не во время принятия душ. Сыворотку следует использовать два раза в день. Снимите колпачок, нанесите на кожу головы, два 3 нажатия и массажными движениями втирайте и оставляйте на коже головы. После этого применяйте несмываемый кондиционер. Его необходимо распылить на влажные или сухие волосы. Потом можно заниматься укладкой волос, и все готово. Комплекс Reveal по уходу за волосами разработан как для мужчин, так и для женщин. Для моей семьи Джинесс жду с нетерпением ваши фотографии до и после.